Друзья, привет! Сегодня в своем видео я расскажу, как включить экранную лупу Windows 10 и как ей пользоваться. Итак, поехали! Чтобы включить экранную лупу, необходимо правой кнопкой мыши нажать на пуск, перейти в параметры, затем зайти в специальные возможности, и у нас с левой стороны здесь есть экранная лупа. Вот, если мы ее включаем, у нас появляется вот такой вот квадратик с увеличением. Видите, да? Закрываем. Что здесь можно сделать? Здесь можно включить экранную лупу после входа, включить экранную лупу перед входом в систему. Также представление экрана-лупы. То есть можно лупа, можно во весь экран. Если делаем во весь экран, то вот что у нас появляется вот видите у нас с вами весь экран можно двигать также можно кнопками если мы нажмем windows минус и windows плюс мы ее включаем увеличиваем, вернее и уменьшаем чтобы отключить нажимаем windows escape все вот таким методом можно включить экранную лупу ребята если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока Uh. -huh.